Так, ну что, о чем сегодня будем говорить, какие у нас важные темы есть на сегодняшнюю встречу? Сразу хочу спросить по поводу того, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Кто практикует с настроями Энтони Робинса, кто, может быть, с какими-то другими настроями практикует, кто как возвращает свое ресурсное состояние, воспользовались ли моими рекомендациями по поводу Шалве Аманашвили, нашли ли, посмотрели ли, было ли полезно. Вот, поэтому поделитесь по, по, по, по результатам прошлой встречи, что смогли сделать, успели сделать, что сделали. То есть вот такой вот практический аспект. А потом уже тогда мы с вами пойдем дальше, что называется. Поговорим о о других каких-то актуальных вещах. Передаю микрофон вам. В неделю слушаю эту губернаторную педагогику. Это интересно, это заманчиво привлекает. Ну, так как-то надо там вытащить это основное, потому что там везде все повторяется, многое повторяется. Но очень интересные факты для воспитания детей и кажется, вот сегодня только что чтобы, чтобы Как-то плохо слышно тебя, Людмила. Как периодически как-то неразборчиво становится. Говорю, что ребенок любил ходить в школу, он должен хотя бы одного двух есть. Слышно? Ну, обрывается. Да, я, я пытаюсь догадаться, о чем ты говоришь. Да. Связанные. Ну и, и сейчас, э, если э, наши консультанты, э, наши ученики, получается, э, тоже они должны, мы должны, они должны ну, мы как это же? Они же не любить уж нас должны. Но вот желание. С нами общаться. Ну, в идеале любить, да. В идеале любить, да, почему нет? Да, спасибо, Людмила, за такую аналогию. Да. Такие добросердечные отношения, они залог вообще развития отношений, развития в бизнесе, то есть продвижение и того, что это общение будет успешным. Перебила, говори. Нет, нет, все. Все uh -huh. Ну и вот и что, что вот, интересно, что не авторитарный, что не приказно в приказном плане, а что вот вы это у, детей, может быть, и у консультантов говорить. А что вы хотите, а что мы еще как-то, вот разворачивать, вот, вот диалог. Спасибо, спасибо, Людмила. Ну, я тоже, как бы, вот тоже хочу присоединиться, я тоже слушаю эти материалы не только с точки зрения воспитания детей, а вообще с точки зрения выстраивания отношений между людьми. Потому что все эти принципы, их, все может, их можно практиковать в любых абсолютно отношениях, в любых, любых каких-то сферах. Вот, и от этого будет только польза. Вот, и тут как бы я тебя, Людмила, хочу поддержать в этом. Спасибо. Вот я говорю о дочке, допустим, она хотела, ну, как бы немножко с ребенком сидеть, когда раз у нее тренера, а тренер занималась только делом нацелевшения. Чуть все дети не разбежали, она не потеряла бизнес. Ладно, вовремя, что это Ну да, да. Спасибо. Как у остальных. Ксения. Ксения выпала. Наталья, слушала ли ты нашу прошлую встречу? Она, правда, запись висела очень недолго. Сразу хочу сказать, что я сейчас запись выкладываю только на сутки. Ну, то есть есть ограничения для того, чтобы можно было посмотреть. Я, нет, похоже, я эту запись не слушаю. подключилась сейчас тоже, только вот пока есть интернет, поэтому, ну, хочу сказать, что у нас вот, напомню, спасибо, про Энтони, Роменца, буду здесь включать, потому что по утрам есть возможность, но чем я занимаюсь, я в любом случае захожу в чат, здесь-то, ну, я же на отдыхе, uh -huh. здесь тоже uh -huh. то, -то мы... Встретились, была у меня очень <говорит> классная встреча с Милой Молчановой. Здесь неожиданно. А -а -а. <говорит> очень здорово. И благодаря Амбре. <говорит> вот столько энергии. А, несмотря на то, что мы даже если в данный момент не находимся. Вообще, пролонгированный эффект. <говорит> заряд на успех. У -у -у -у. Вот, вот это я хочу сказать. Был, э, так, месяц мы завершаем. да, и я, поэтому я вот сейчас пришла на этот эфир, чтобы вот уже подзарядиться, завершить месяц. И уже сентябрь, сентябрь составила свой план. А, отлично. У тебя на сентябрь уже есть план. Да, от сегодня, да, попробовала. А -а -а. Это еще, еще утвердилось, что если сделаешь заряд в конце месяца, ну, план составишь в конце месяца, да, однозначно он должен выполниться, ну... Будет у, <свенит> у него шансов больше быть выполнено. Да, План. Угу. Он есть? План есть, значит, есть куда двигаться. Угу. Хорошо, спасибо, Наталья. Хорошего тебе отдыха. Спасибо. Спасибо, что напомнила, что у нас действительно завершается август месяц. <свенит> у нас осталось три дня. Три дня в августе. И мы закрываем отчет на период. Поэтому я сразу же всем желаю такой вот взять настрой, как бывает у бегунов перед финишной чертой, когда все бегуны, которые бегут на каких-то соревнованиях, они всегда ускоряются. То есть все последние силы собрали, все последние возможности и ресурсы тоже все собрали и сделали такой рывок для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы получить результат по итогам месяца и выйти из этого месяца с победителем, чтобы по завершению месяца можно было с себе с чистой совестью сказать, я большая молодец, я отработала месяц на 150%, вот, и буду двигаться дальше. Вот, поэтому, да, три дня, используйте их максимально эффективно, поставьте себе цели на эти три дня, то есть это такой своего рода небольшой отрезок, на который тоже можно поставить цель и на цели работать. И, конечно же, да, не забудьте поставить себе цели на сентябрь месяц, потому что на этой неделе уже сентябрь четверг начинается, и мы с вами начинаем работать на новый период, начинается сезон вот, и э, начинаем уже двигаться в сторону декабря, что называется. Поэтому не забудьте себе поставить цели, э, время летит очень быстро. Вот смотрите, август заканчивается, да, мы вроде как недавно только с вами начинали, 2022 год. Вот только вот говорили о том, что Новый год начинается, строили планы, а уже 8 месяцев этого года, 8 из 12 уже позади. Поэтому время пролетает очень быстро. И не откладывайте на завтра то, что можно делать сегодня. Великая поговорка. Я думаю, что нам нужно ей воспользоваться. Так, о чем, о, какие вопросы есть насущные на сегодняшний день? О чем бы вы хотели сегодня поговорить? Чтобы, какую бы проблему мы хотели бы сегодня разобрать? Предлагайте. Или вопросов нет, и пойдем работать. Кто-то работать, кто-то отдыхать дальше. Кто, кто где находится. Ну, у нас, может быть, у кого-то тоже есть такой вопрос? Кто-то говорит, да? Нет-нет, слушай, Наталья. Ну, сентябрь. Понятно, что мы уже многое знаем, как работать, где и с кем. Да. Но, может быть, да. есть какие-то такие предложения, как все-таки... Мне интересно поработать со студентами. И вот как да. вот эту работу отладить именно в сентябре? Почему именно со студентами? Потому что из моего опыта, многие бывшие школьники вот, они приходят допустим, ну, в высшие заведения в нашем городе, допустим, да, и они ищут что-то новое, кроме того, что, вот, ну, учеба, институт и прочее, да, и вот как uh -huh. найти них выход, скажем так. Вот, такой у меня у меня такая мысль была, желание, да, выйти на студентов. Uh -huh. С одиннадцатиклассниками я уже поработала, ну, там, потом, может, поделюсь уже в сентябре, как у меня uh -huh. это вышло, это было именно в селе. Вот, и там проводила одну встречу. Вот, может быть, таким же образом как-то на студентов выйти? Есть у вас такой мысли? Может, у кого-то уже есть опыт? Ну, я могу сразу сказать, что вот лично мой, да, опыт. Студенты не являются моей целевой аудиторией. Вот, поэтому я об этом не размышляла. У меня нет какого-то практического опыта по этому поводу. Но если есть желание в этом направлении поработать, можем сейчас подумать, как это может выглядеть, то есть, из чего можно начать, то есть, что здесь важно, и, то есть, какие действия можно попробовать предпринять. Из тех, кто сегодня сейчас на есть ли у кого-то опыт работы со студентами? Нет. У меня в квартиру три студентские, но мне не получилось с ними в спокойной обстановке пересечься. Я uh -huh. тоже не им предложить. Они уже, как уж в магистратуре учатся и подрабатывают все. Uh -huh. вот, заходила, допустим, заключу, я ей предложила примерочную провести. Ну, может быть, она занята или как была, но это... Нет, ну, в общем, не отреагировала, она говорит, дарит дарят духи, я говорю, кто должен дарить, это валиры родители, она нет, потому что, что, что валиры родители дают, нет. Вот тоже есть. Угу. Ну хорошо, давайте поразмышляем, давайте поразмышляем, студенты. А какие потребности у этой категории? Какие, то есть, что им нужно, что, то есть, что, что для них важно? Вот сейчас. Сама На В первом ага. плане, конечно, у них первое – это учеба. Но, да. Опять да. Же, но опять же, с чем-то. Но у меня вот это вот. Пришла мысль о том, что им. Они что-то новое, и, может быть, в новом городе в знакомство. Вот uh -huh. будет, я не знаю. А новые знакомства, что ты имеешь в виду? Ну, вот, так сказать, с новыми какими-то предложениями. Uh -huh. Наталья, задам еще один вопрос. Ты вот, когда говоришь про студентов, у тебя уже есть кто-то на примете, кому ты хотела бы сделать предложение? Или у тебя еще и этот этап не отработан, то есть тебе просто хочется поработать студент, со студентами, так вот, ну, теоретически, скажем так, да, на данном этапе. То есть у тебя нет каких-то конкретных кандидатур? Почему нет? Почему есть, есть девушки, которые у меня две были, там, отдыхали на, на отдыхе в постеле, в селе нашем, да, и потом... Да города причем другие города рядом с нами там вот пять и вот чтобы uh -huh. на них то есть первый контакт был нормально uh -huh. и пока отклика не было uh -huh. потом, uh -huh. они твои клиенты это клиенты у тебя они ну так пока только было первое знакомство они ничего не приобрели. они, не, да, они даже не клиенты uh -huh. пока нет пока нет пока нет ну мы uh -huh. почему такая что как бы обновить Живая кровь, скажем так, в мою структуру, поскольку, ну, что более, я считала, что они более активные, чем, например, уже uh -huh. на мой опыт. Вот, uh -huh. как-то передать, передать опыт. Я вижу, что, например, на мероприятиях каких-то, как бы, чтобы была такая помощь, чтобы не ни одной вести вот эти встречи. Допустим, арома Леди, вот я проводила ютуб, и Рома Леди. Есть интерес у девчонок, но когда я иду, я что было более бы это была бы одна да, девушка. То есть тебе нужны помощники? Ну, в принципе, да, всегда всем нужны, я думаю, помощники, которые заинтересованы. А им это зачем нужно, как ты думаешь? Ну, вот опять вот я, допустим, когда я начинала, у меня не было сразу желания, мысли именно развивать как, бы, вот как бизнес, что дело всей жизни. А да. вот сейчас я хочу показать своим ну, вот молодой, молодому поколению, что это реально такая возможность, которая может стать как бы делом всей жизни. Не факт, что та профессия, в которой они обучаются, может быть uh -huh. ну, таким образом. Угу. Uh -huh. uh -huh. Почему? Угу. Потому что здесь с вами не только духи. Духи пользуемся, продаем и прочее. Да? Здесь вообще становление личности получается. Угу. Угу. В, нашем, в нашем бизнесе. Вот. Угу. Угу. вот. С этой стороны. Ага, поняла. Значит, смотрите, что хотела бы сюда сейчас добавить. Потому что сказала Наталья. Наталья говорит, хочу новую кровь, хочу, чтобы мне помогали на мероприятиях, но еще раз, я хочу вас вернуть к вопросу, какие потребности у этой целевой аудитории, которую вы хотите вовлечь. Им это зачем надо? Да, то есть какую выгоду они получат от этого взаимодействия? Зачем им надо это? На первом этапе, я... наверное, подработка. Подработка. Я просто вас разворачиваю от ваших потребностей, от того, зачем вам это надо. Это, это у вас и так это есть. Но для того, чтобы разговаривать с другими людьми, вы должны четко понимать, а им это зачем надо. А какую выгоду они из этого вынесут. Потому что люди будут включаться не на ваши желания, а на реализацию, на, на закрытие каких-то своих потребностей. И вот здесь вот хочу сделать небольшое отступление. Как бы... Просто вам к сведению, принимать это в работу или нет, это уже, то есть вы сами решите. Что касается предложения бизнеса, да, то есть и предложения, ну, то, что мы называем бизнесом, да, делом жизни и так далее и тому подобное. На мой взгляд, наиболее эффективно подобное предложение звучит тогда когда вы сами реализовали этот опыт. Если это дело вашей жизни, если оно приносит вам доход, если это единственный источник вашего дохода, ну, может быть, не единственный, но, скажем так, основной, да, вот, и вы построили то, что называется бизнесом, ваше предложение будет достаточно сильным, потому что это реализованный опыт. Это ваш реализованный опыт. Во всех других случаях это будет звучать просто как теория. Это такое теоретичное. Есть такая возможность, но я на сегодняшний день эту возможность еще не реализовала. И когда вы делаете предложение, исходите из своего реализованного опыта. Оно всегда будет более сильным и более эффективным. Если мы говорим, например, о том, что есть, то есть какой опыт у вас есть реализован на данный момент, может быть, это хороший дополнительный заработок, это хорошая добавка к пенсии, это хорошее, то есть ну, какое-то дополнение, да? это то, чем вы занимаетесь, ну, скажем так, в свободное время или еще что-то. да? То есть если вы будете приглашать на это, то ваше предложение будет звучать достаточно сильно. То есть, о чем я хочу сказать, если вы сейчас на этапе, например, работы с клиентами, вы в этом имеете опыт, вы, у вас это получается, и вы на этом получаете какой-то дополнительный заработок, приглашайте ровно на это если вы реализовались в том чтобы организовали какую-то свою небольшую группу людей да то есть вы начинаете с ней работать то есть вы можете уже говорить о том что вот я закладываю фундамент бизнеса но вот я вот на таком этапе я этого могу научить если вы уже организовали бизнес который приносит который сопоставим с вашим основным доходом или превышает его тогда тогда уже вы можете совершенно спокойно приглашать на построение бизнеса. Вот это, что касается вообще предложений и почему предложения о, о каких-то больших, несметных богатствах, о каких-то великих возможностях они могут не срабатывать, если вы на сегодняшний день это не реализовали. Вам нужно, если вы хотите на это приглашать, если вы хотите, чтобы это работало, вам это нужно прежде всего реализовать в своей жизни, в своем бизнесе. Пройти через все сложности, трудности, добиться результата, и вот тогда на это можно приглашать. То есть, еще раз, мы с вами в бизнес можем приглашать, пригласить, это, это как бы вот две схожих... Два схожих принципа, но они очень близки, да? То есть мы можем пригласить в бизнес людей, равных себе или чуть слабее. Именно вот по бизнес каким-то характеристикам. Мы, соответственно, наше предложение будет сильным в том случае, если мы сами реализовали этот результат. Тогда это будет звучать истинно. Это не будет звучать как теория. Теория вокруг нас огромное количество нереализованной, не, а, непрактикуемой, просто каких-то огромного количества слов. И на сегодняшний день люди просто тянут, тонут в этом огромном количестве слов для того, чтобы и пытаются отделить а, реализованного опыта от нереализованного опыта. Вот, поэтому а, здесь нужно четко продумать, а, если, например, я хочу работать с этой целевой аудиторией, мне нужно ее очень хорошо понимать. Ее нужно очень хорошо знать, что она хочет, что я ей могу предложить. И среди этой целевой аудитории уже искать людей, которые откликнутся на ваше предложение. И еще один момент, который я хотела бы, на который я хотела бы обратить внимание, если у вас есть 2-3 студента, да, это не поток, это не достаточно большое количество людей, то, то есть мы, нам сложно говорить о том, что вот я работаю с, вот с такой вот целевой аудиторией. Когда мы говорим о работе с целевой аудиторией, то речь идет о достаточно большом количестве людей. То есть о выстраивании воронки, о выстраивании системы работы, через которую вы пропустите достаточно большое количество людей, не два 3 человека. И даже не 20-30, а хотя бы 200-300. Для того, чтобы получить статистику и посмотреть вообще, как это работает. Посмотреть, а как откликается эта аудитория на вас? А как получается ли у вас взаимодействие? А достаточно ли у них мотивации? Вот. Ну, ну то есть вот почему мы, студенты не являются моей целевой аудиторией? Потому что я считаю, что у них немножко другие интересы в студенческое время – и у них недостаточно мотивации для того, чтобы находиться в достаточно ну, таком серьезном бизнес-процессе, ну, то есть обучаться, и держать фокус и так далее, Студентов так далее. Детов очень много сбивает других вещей. Ну, то есть это молодежь, у которых играют гормоны, а у них совсем другие интересы. Поэтому я не работаю с этой целевой аудиторией. И я выбираю целевую аудиторию, которая ближе ко мне по возрасту. То есть я, скажем так, от них, грубо говоря, либо вместе с ними на одном, в одном временном периоде у нас примерно одни задачи, либо я иду на шаг впереди, да, они чуть моложе. Тогда я могу предвосхищать ту жизнь, в которую они, например, вступают. Да, то есть, те какие-то моменты, которые их скоро настигнут. Вот, но вот, то есть... Именно поэтому, вот по этим причинам я, например, в эту аудиторию не иду. Но если вы хотите, вы можете попробовать. Вы можете... Но ä, тут нужно выстроить. Нужно выстроить понимание этой целевой аудитории, нужно, нужно понять, где они находятся, и нужно понять, как к ним ä, попасть, как к ним зайти. Да? То есть когда ты начала, Наталья, говорить про студентов, первое, что мне в голову пришло, это учебные заведения. Значит, можно прийти в учебное заведение. Можно предложить, например, если идти к руководству да, этих учебных заведений, предложить какой-то формат встреч, где ты будешь делиться, например, какими-то предпринимательскими навыками, ты расскажешь про бизнес. Я думаю, что эти встречи могут собрать определенное количество людей. И я сейчас говорю не только о том, что ты будешь про сетевой бизнес рассказывать, что ты про компанию Ламбре будешь рассказывать. Нет, ты можешь вообще, в принципе, о предпринимательстве рассказать. Что, о том, что есть разные варианты времяпровождения. Я думаю, что студентов очень многих привлекает на сегодняшний день то, что называется фриланс. Вот. И начать с ними выстраивать отношения. Смотреть вообще, какая есть аудитория, и из них находить подходящих людей. И дальше уже выстраивать отношения, то есть о том, что ты берешь в наставничество, что ты ведешь, показывает преимущество сетевого бизнеса, почему он для студентов хороший вариант, а я считаю, что это действительно так. Вот. И приглашать в какую-то дальнейшую какую-то работу. Можно вот так зайти. Можно зайти через продукт. Можно опять-таки через те же учебные заведения, то есть предложить провести какую-то для девочек, например, там какую-то парфюмерную примерочную, да, такую групповую, то есть какое-то групповое действие, да. Тоже подумать, то есть какой здесь может быть обучающий момент, поскольку это учебное заведение, то есть как ты можешь с этим зайти. И попробовать зайти через продукт, тоже можно. Плюс есть, наверняка, есть какие-то студенческие тусовки, есть какие-то вещи, через которые тоже можно попробовать зайти на эту аудиторию, начать знакомиться и начать рассказывать о себе для того, чтобы в дальнейшем отбирать людей, которых, которым, возможно, это предложение будет интересно. Это как бы офлайн-форматы, да? Плюс есть онлайн. У нас есть онлайн. То есть это можно... Хотя давайте-ка, прежде чем я буду говорить, например, в онлайн формате. Например, студенты и онлайн. Каким образом можно, вот давайте вы пофантазируйте, каким образом можно в онлайн, где найти эту аудиторию и что ему можно предложить? Ну, это, скорее всего, на какие-то форумы заходить молодежь. Какие-то молодежные форумы. Что ты там будешь делать? Комментировать. Участвовать, <связать>, принимать участие каким-то образом. Не каким лично. образом? Так. Комментировать, ну, там, ага. Обсуждения обычно да, какие-то происходят. Вот через, да, через... Угу. Ну, вот на, на данный момент я пока... На своей странице стараюсь показать, что активная жизнь, она вот как раз у меня, благодаря тому, что я здесь, в Ламбре, и как бы можно совмещать и отдых, и работу. И вот все равно там uh -huh. заходит разная аудитория. там сейчас смотрю по моим комментариям, кто там мне комментирует. Uh -huh. вот. Пока на своей странице. А про форму я сейчас произнесла, но я еще этого не пробовала. Я поняла, да-да-да. Мы сейчас просто накидываем идеи, что можно попробовать сделать. Ну вот Что еще у студентов может быть? Больше ничего пока в нет. Наталья, смотри, по поводу того, что ты транслируешь на своей странице. Вот ты говоришь, я транслирую активную жизнь, я транслирую возможность совмещать. Совмещать что с чем? Ну... Но... Свою жизнь с, с бизнесом. Угу. Каким образом ты транслируешь вот это совмещение? Ну, я вот в постах, нет, я не делаю конкретный пост, там, например, на... на ну, то, что, я провела встречу, я ее выкладываю в интеракте. Провела ага. какое-то мероприятие, также выкладываю. Там угу. рассказываю, какая у меня аудитория, то, что у меня молодежь была. Что молодежь отличается, угу. что именно интересно. Вот, угу. потом... Ну, то, что у нас мы можем работать онлайн, и есть разные способы и методы работы. Кому интересно, пишите, кому интересно, спрашивайте. Я вот таким образом, не прям, не прям в лоб, а вот так, косвенно. Все понятно, да. И речь не о том, чтобы прямо в лоб. Речь о том, что одно дело сказать, да, вот если, опять-таки, возвращаюсь к... Шалвия Монашвили о том, что много интересного можно подчеркнуть даже для бизнеса. То есть один из одной из методик работы он предлагает, не то что предлагает, он считает, что это самая сильная методика воздействия и самая сильная вообще вот элемент воспитания, да и это называется транслировать через образы. То есть не говорить о том, что есть много разных методов, есть разные возможности, а показывать. Показывать. И когда... Вот почему я говорю, как ты транслируешь совмещение? То есть как это может выглядеть, трансляция этого совмещения? Если, например, ты находишься где-то в разъездах, да, и при этом ты проводишь встречи, то ты прямо об этом и говоришь, что вот я сейчас на отдыхе в Краснодарском крае, и вот я провела встречу рабочую, да, Там, то есть я поработала, у меня появился новый клиент, и у меня есть заказы. То есть вот таким образом ты транслируешь то, что твоя работа всегда с тобой. Даже на отдыхе ты можешь поработать, то есть ты не разделяешь. То есть это неразделимые вещи – то есть нет такого, что вот я там только работаю, а здесь я только отдыхаю. То есть я могу вообще постоянно разъезжать, постоянно кататься, и при этом я могу работать. Вот это вот один из образов, как ты транслируешь возможность совмещения. Или, например, второй вариант, но ну, это не столько совмещение, а это можно так транслировать то, что сетевой бизнес... Это командная работа, и ты вознаграждение получаешь не только за твою личную работу, но и за работу твоей группы, которую ты создала. И ты можешь говорить, вот я сейчас путешествую, а у меня групповой оборот каждый день прирастает. Да? И, соответственно, мой доход за август месяц тоже растет. Несмотря на то, что я сейчас отдыхаю. Вот Это тоже такой вот образ. И через что это транслировать? Можно это скринами транслировать, можно это какими-то... То есть приводите факты того, что у тебя это так происходит. Вот. <coughs> то есть вот таким вот образом мы сейчас немножко от студентов отвлеклись, просто перешли к тому, что мы транслируем. И когда мы это делаем на своей странице, это хорошо, но возникает вопрос, как много людей видит эту страницу. То есть здесь важно, чтобы на твою страницу заходило много людей и видели это. И если у них откликается, то, соответственно, они с тобой выходят на связь. Хорошо, что еще? Что еще мы можем сделать для того, чтобы выйти на студенческую аудиторию онлайн, как мы можем с ними выстроить работу? Я приглашаю всех к участию в этом обсуждении, если вам, даже если вы не планируете работать со студентами, это такая некая тренировка ваших, скажем так, мозгов, <смех> чтобы выстроить работу с какой-то целевой аудиторией. Здравствуйте, Гульнас. Я хотела тоже сказать ]itation. свою идею. Но сейчас обычно ВКонтакте можно провести рекламу, допустим, какой-то короткий курс, бесплатный презентационный там на два дня для именно студентов, которые, допустим, Не... Угу. Эх, Ксения, видимо, не вытягивает. Интернет у тебя. Вот это, кстати, она хороший вопрос затронула. Я видела, что некоторые, ну, у меня в моей структуре тоже девочки проводят, О, вот именно курсы обучающие, но не по Ароматам, да, не по Амбре. Чуть, чуть памяти там, да. чтобы сделать такое фантастическое плохо, да? ну ладно, ну, то есть... да, что-то со связи, к сожалению, Ксения. но идею я услышала, я думаю, что а после того как провести вот такой Жалко, да. Ну, Наталья, Ксения, шестой консультант. Вы обсудите этот вопрос, кстати говоря. А -а -а. И, да, и проведение таких вот мини-марафонов, каких-то бесплатных обучающих, может быть, не обучающих каких-то. Ну, это надо продумать, да. То есть, опять-таки, исходя из того, что интересно моей целевой аудитории. Хорошо. Как с помощью как с помощью ароматов сдавать сессию? И, ну, как вариант, да, то есть, ну, это то, что сразу в голову пришло. Вот, и э, можно действительно сделать, э, пособирать. Как, вот, задаю еще один вопрос тогда. Э, как собрать людей на этот э, бесплатный э, марафончик? Где будете собирать людей? Это очень интересно, да. где их собрать. Ну, так вопрос к вам. Где будете брать людей, где будете приглашать? Но, опять же, я думаю, что первое, там на своей странице нужно разместить это приглашение. Потом в клиентском чате можно сделать это объявление, ну, анонс, uh -huh. да? Uh -huh. И в клиентском чате там, чтобы, если, допустим, предложить, что если они порекомендуют еще кого-то, тоже заинтриговать их. О том, что же еще можно. В группах, конечно же, у нас же есть свои какие-то группы еще ВКонтакте, там другие не, не личная страница. Uh -huh. вот. А в каких группах? Что ты имеешь в виду? Ну, вот я создала, создала группу, но я ее пока еще не раскручиваю, как решение жизненных проблем с помощью работов uh -huh. канала открывается. И, в принципе, uh -huh. вот в каких-то каких тематических группах. Uh -huh. Ну, у нас, у нас у многих групп, Ламбре Пермь, Ламбре Ростов, Ламбре там, там. Подожди, стоп-стоп-стоп, Наталья, ты говоришь, я хочу новых людей в свою структуру. А зачем да. ты идешь по Ламбре Ростов? Не, ну я просто мысляю. Там, там, не там, ли, там либо консультанты, либо уже чьи-то клиенты. Ну, а, вообще, да. Смысл? Да. Я имею в виду, что я в своей группе, да, в любом случае разместить. Хорошо, в своей, группы. так, хорошо, своя, это люди, которые тебя уже знают, которым тоже уже предложения. Ты говоришь, я хочу новых людей. Где, где брать этих новых людей? Да, боже, вот, людей брать в интернете. Да. <laughs> да. Ну, кто-то еще да. может подсказать, что у меня, у меня какой-то ступор. Угу. Людмила. Да. Давай послушаем других. Гульнас, ну тогда подскажи. <свят> ну что там в интернете у нас? Форумы, группы, реклама. Какие, <свят> какие форумы, группы? Ну вот и в какие форумы там бывают в интернете проходит. По сприглашениям. Там по красоте, меня там приглашают на какие-то. Я не обычно не хватает на все. Угу. Да. Можно, если мы говорим о студенческой аудитории, я снова возвращаюсь, да, то есть мы же речь и говорим о студентах, да, сейчас у нас студенческая тематика, соответственно, нужно посмотреть в том же ВКонтакте, какие есть студенческие группы. Непосредственно, например, в Перми непосредственно, ну, если мы хотим офлайн вот, проводить встречу. Если онлайн, тогда можно вообще не ограничиваться, можно приглашать вообще со всех, со всех регионов. То есть посмотреть, какие есть группы студенческие. Потом можно посмотреть, но ну, если мы говорим именно о студенческой аудитории. То есть группы, в которых сидят, сидят наша целевая аудитория. В данном случае студенты, что им интересно, где они обитают? И вот через эти группы уже можно приглашать. Если не привязываться к, конкретно к этой целевой аудитории, но взять шире, да, то есть это могут быть группы города, какие-то городские группы, это могут быть сообщества тематически по красоте какие-то тематические сообщества, касающиеся стиля, мода, красоты и, и так далее. И там уже можно делать предложения, опять-таки, с прицелом на студенческую аудиторию. То есть это же можно по-разному сформулировать предложение, если мы говорим, если мы хотим, чтобы к нам студенты пришли. Вот. И вот через эти группы собирать на свой марафон совершенно новых людей. Это может быть платно, это может быть бесплатно, то есть везде разные условия. Это нужно просто садиться, формулировать предложение, формулировать суть марафона, приглашения, список групп, в которых можно все это разместить, и просто работать над этим. Угу. Вот это вот онлайн-формат, это онлайн-вариант. Можно офлайн, можно онлайн, то есть можно, можно заходить с продукта, можно заходить с бизнеса. То есть вы... это опять-таки... и здесь не так, что или-или, да, можно один марафон проводить на бизнес-тематику, один марафон на продукт и посмотреть, что работает лучше или, и, что, и что не работает. Может быть, нужно будет не один раз провести, потому что первый раз – это обычно, когда мы просто собираем все ошибки, Смотрим какие-то недочеты и дальше улучшаем совершенствуем проводим еще второй, третий и, и так далее. Да. То есть выстраиваем эту систему. И это вот как раз, раз бизнес-подход когда мы целенаправленно работаем на какую-то аудиторию. Это не, это не просто поговорить двумя-тремя знакомыми студентами, это выстроить воронку на приглашение этой аудитории. Угу. И студентов, скорее всего, в большей части будет возможно, привлекать возможность дополнительного заработка. Потому что студенты – это та аудитория, в которой всегда нужны деньги. Пусть даже небольшие. Может быть, они еще на этом этапе не строят каких-то там больших планов, то есть они не определяются с направлениями, то есть куда они будут двигаться в этой жизни. Они еще слишком молоды, им кажется, что у них вся жизнь впереди, жизнь длинная, они еще это успеют сделать. Вот, Они живут сегодняшним днем. И Исходя из этого, нужно и предложения выстраивать ровно такие. Быстро, прямо сейчас, и закрывая все те вопросы, которые по этому поводу могут возникнуть. Но для этого но вот этих своих двух-трех студентов можно использовать в качестве э, тестовой, тестовой площадки, где вы можете протестировать свое предложение, послушать возражения, послушать ответы, и дальше уже формулировать свое предложение для других с учетом того, что они скажут. С учетом тех возражений, которые у них будут. С учетом тех вопросов, которые у них будут. Угу. Ну вот мне понравилась эта идея с марафонами. Только надо этому попробовать научиться и попробовать провести. Это просто нужно сделать, да. Я в сентябре сделаю. Отлично. Так, ну что... У Натальи появился план на сентябрь. Это здорово. Ну, Хорошо. Я думаю, что тогда мы больше не будем сегодня начинать каких-то уже других Я ее откректирую. Да, конкретика появилась. Конкретика появилась, да. Угу. Вот важно вносить конкретику в наши какие-то желания, скажем так. Да? То есть именно через конкретику желания превращаются в цели. Друзья, скажите, пожалуйста, все, кто нас слушает, явля... была ли полезна эта тема для вас? Подчеркнули ли вы для себя что-то ценное? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Поняла, что студенческая аудитория – это ну, как бы не для нас аудитория, нам, может быть, другую надо выбирать аудиторию. Вот. И вот, если ты там что-то хочешь, что надо... Ну вот, поставить этот вопрос и поразмышлять над ним, что, как это, что, откуда, чего, как. Uh -huh. Да, спасибо, Людмила. Спасибо. Людмила для себя поняла, что целевая аудитория – это не ее аудитория. Это тоже очень важно, понимаете, когда мы с вами а, смотрим на необъятное количество людей, они все разные, и мы теряемся, пытаемся охватить все это вот необъятное многообразие, у нас плохо получается, потому что на всех угодить невозможно. И когда вы понимаете, что вот эта, вот эта аудитория, я с ней не работаю, а я работаю с другой, это тоже очень хорошо, это тоже очень большой плюс. Поэтому если вдруг вы поняли, что что-то не ваше, это повод обрадоваться, нежели расстроиться. Спасибо, Людмила. Мне было интересно для молодых то, что бесплатно пройти бизнес-школу. Вот это вот, ну, как бы у меня в голове стояло, что э, на любой сетевой компании, в данном случае на нашей, потому что она, э, ну, вот с, с пищевыми там очень много почему-то, и, и это голова кругом идет, все-таки спальни uh -huh. так много, вот. Э, и что на, на этом, даже, может быть, школьникам, вот у меня когда-то, ну, тоже идея, чтобы они вот научились, кто хочет, у кого ветер, кто стоит, кто хочет, чтобы они вот бизнес школу бесплатно прошли. угу угу спасибо Людмила. так других тоже давайте послушаем. Светлана, Алексей, Ксения Так, ну, хорошо. Видимо, добавить больше нечего. Тогда на этом мы сегодняшнюю встречу будем завершать. Запись нашей встречи будет в доступе в сутки после того, как я ее выложу. И если кто-то из тех, кто будет смотреть запись, напишет свой отзыв, то, соответственно, мы будем продлять еще на сутки доступ к этой записи. То есть будем вот, принимать такой формат. Опять-таки, для того, чтобы не откладывать на завтра то, что можно делать сегодня. И вас, как слушатели нашей сегодняшней встречи, я по традиции прошу просто в нашем командном чате написать, если у вас наша встреча вызвала какой-то отклик, если вы для себя нашли какие-то важные, открыли мысли, идеи, вам какие-то открытия пришли, просто поделитесь этим в командном чате, чтобы другие участники команды тоже захотели эту информацию изучить, получить и, возможно, даже претворить в жизнь. Вот это вот моя такая финальная просьба. На этом на сегодня тогда мы встречу заканчиваем. Я традиционно желаю вам всем успешного закрытия месяца, три дня до завершения августа, и желаю вам отличного результата, чтобы вам было с чем прийти на наш парад чеков, который мы традиционно проводим в начале каждого месяца. На этом на сегодня все. Всем хорошей недели и до следующих встреч. Всем до свидания, до встречи.